Сорт острого перца роземари пеппер переводится как перец розмарин это турецкий сорт перца самый популярный перец в Турции его применяют для засолок для консервации квасят его сушат делают с него всевозможные салаты его собирают еще в недозрелом виде вот когда он такой вот, ярко-желтого цвета, созревает он вот светло-светло-зеленого, потом становится ярко-желтый, потом оранжевый цвет, потом оранжево-красный, и уже ярко-ярко-красный. Красный цвет уже считается, плоды перезрели. Его собирают вот именно вот в таком, Ярко-желтом цвете. Это сорт очень высокоурожайный. Вот он у меня растет под деревом. Еще плюс и сетка. Как бы он солнцелюбивый. Ну, чтобы он не перепылился, у меня он растет под сеткой. Как бы урожай не очень. Он любит именно открытое пространство. В открытом пространстве, если на как высаживать, высота его будет выше метра. С одного кустика можно собрать на 3 килограмм такого перца. Срок созревания этого перца от 90 до 100 дней. Острота от 3 до 10 тысяч сковелей Это среднеострый перчик. Вкус у этого перца сладкий с фруктовым ароматом. В Турции этот перец называется биберконик. Конечно уже он широко используется в турецкой кухне а также особенно за в, в любом турецком магазине вы можете встретить консервации этого перчика баночки бывает от 100 грамм почти до 10 литров вот такие большие 10 литровые бутыли и в них закрыт перец ну закрывает его я же говорил вот светло светло зеленого цвета либо светло желтого это техническая спелости Хотя встречается и как бы ассорти вместе с красным. Очень-очень урожайный, так что советую всем выращивать такой себе перчик на огороде. Также вы можете выращивать его и у себя на подоконнике. Я же говорил уже, высота у него будет от 40 до 50 сантиметров, если будет вы выращивать его в горшках. Если в открытом грунте, он может достигать метр, даже выше. Все зависит от почвы, насколько ваша почва плодородная. Соответственно будет и урожай.